После долгого рабочего дня вам звонит подруга. Это подруга, которую нигде не было видно, когда она была вам нужна. Но она постоянно просила вас об одолжениях. Вы боитесь этих звонков, но все равно берете трубку. «Привет, Сьюзи, как дела?» «Привет, мне нужно, чтобы ты прислала мне свои домашнее задание». «Я забыла сделать свою. Это происходит уже в шестой раз. Несмотря на то, что вы вымотаны работой и вам так не нравится, что она постоянно просит вас об одолжениях, которые способна сделать сама. Вы отвечаете, «Да, конечно, я сейчас пришлю». Спасибо. Вам просто хочется, чтобы она повзрослела и поняла, что сама отвечает за свою жизнь. Но если вы так ее ненавидите, почему вы согласились? Потому что вы хороший человек и не хотите провоцировать конфликты, верно? Правда в том, что нет. Даже если вам кажется, что вы делаете это из доброты и заботы о своем друге, на самом деле вы недоброжелательны к себе, не давая себе самоуважение, которого вы заслуживаете. Итак, что же такое самоуважение? Вот восемь столпов самоуважения. Посмотрите, сколько из них вы вычеркните. Номер один – я сам себе лучший друг. Уважать себя – значит знать, как уважать и дружить с самим собой. Показывать другим, что вы относитесь к себе так же, как к любимому человеку – один из самых сильных признаков того, что у вас высокий уровень самоуважения. Быть добрым и заботливым, поддерживать здоровые отношения с самим собой – все это отличные привычки, которые нужно практиковать, чтобы иметь больше самоуважения. Другие люди, видя это, скорее всего, будут относиться к вам с большим уважением, потому что завоевание уважения со стороны других начинается с самоуважения. Второе. Я знаю свои приоритеты. Когда человек сталкивается с трудными ситуациями, уважающий себя человек придерживается своих приоритетов. Например, допустим, у вас есть выбор между посещением вечеринки, которая может повысить ваш социальный статус, или остаться дома и посидеть с младшим братом или сестрой, что вы обещали сделать своим родителям. Если выполнение семейных обязанностей является для вас более приоритетным, чем повышение социального статуса, вы можете выбрать выполнение обязанностей и пожертвовать весельем на время. Вы не только подтвердите себе, что уважаете себя, но и другие будут уважать вас за то, что вы уверены в своих решениях и не подаетесь внешнему влиянию. Третье. Я уважаю других. Люди с высоким уровнем уважения проявляют уважение ко всем, независимо от класса, возраста, пола, сексуальности и так далее. Руководители компаний и политические лидеры знают, что проявление уважения к тем, кто занимает менее влиятельные позиции, это один из способов добиться уважения со стороны других, потому что они достаточно уважают себя, чтобы понимать, что добиваются уважения окружающих тем, как они относятся к другим, а не только благодаря своему высокому положению. Номер четыре. Я знаю, когда я неправ и могу проявить смирение, извинившись. Одно из лучших сочетаний, которое можно найти у наиболее уважающих себя лидеров, включает в себя как уверенность, так и скромность. Помните, что осознание того, что вы постоянно растете и у вас есть возможности для совершенствования, является признаком самоуважения. Номер пять. Я поддерживаю здоровые границы. Уважающий себя человек понимает, что его время и энергия ценны. Они с большей вероятностью будут вкладывать их в людей и занятия, которые приносят им истинное удовлетворение. Вместо того, чтобы вычеркивать из жизни токсичных людей или сразу же отказываться от деятельности, которые, как вы знаете, не приносят вам поддержки, найдите способы постепенно создать границы, которые помогут вам обрести внутренний покой. С практикой вы научитесь доверять себе в том, что касается отсеивания токсичного из вашей системы. А с большим доверием к себе приходит и большее самоуважение. Номер 6. Я отстаиваю свои ценности, невзирая на свидетелей. Настоящее самоуважение это следование своим ценностям, морали и этике, независимо от того, есть ли рядом свидетели или нет. Когда ваши слова и действия основаны на честности, вы естественным образом будете тяготеть к уважающему себя мышлению. Целостность это тот внутренний голос, который является самым надежным в вихре искушающих влияний. Следуйте ему с умом, и вы всегда найдете себя вместе самоуважения. Номер 7. Я знаю, что у меня есть причина любить себя. Легкое упражнение для развития самоуважения – записать характеристики и черты, которые заставляют вас чувствовать себя очень ценным и достойным в собственных глазах. Возможно, это то, как вы относитесь к людям с добротой, ваша постоянная пунктуальность или то, как вы всегда проявляете мужество перед лицом своих страхов, что заставляет вас уважать себя. Перечитайте этот список, когда вам понадобится напоминание о ваших ценностях, и ежедневно практикуйте самоуважение, придерживаясь их. И номер восемь. Я окружаю себя людьми, которые, как я знаю, тоже меня уважают. Как только вы укрепите сильное чувство самоуважения к себе и отстранитесь от тех, кто не уважает вас, поиск племени, который любит и уважает вас, станет второй натурой. Когда вы будете знать, кто вы есть и почему вы заслуживаете уважения, вы не позволите никому, кто хочет убедить вас в обратном, иметь какое-либо влияние на вашу жизнь. Каждый человек время от времени испытывает трудности с уверенностью в себе и любовью к себе, но они не должны быть конечным пунктом, на котором останавливаются исцеление и рост. Важно сохранять постоянное уважение к себе и друг другу на протяжении всех взлетов и падений. Во всем мире наблюдается огромный спад психического здоровья, поэтому мы стремимся создавать больше контента, чем когда-либо. Спасибо за участие в нашем путешествии. Можете ли вы отнести себя к какому-либо из этих признаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже и поделитесь с теми, кому это может быть полезно. Как всегда, использованные исследования и ссылки указаны в поле описания ниже. Для получения дополнительных советов и ресурсов о том, как воспитать уважение к себе и другим, обязательно посетите наш канал Немиркин на YouTube. Большое суперспасибо! До встречи в следующий раз!